Всем большой привет! Для всех тех, кто не смотрел прямую трансляцию фестиваля «Студенческая весна-2019», мы специально и эксклюзивно расскажем обо всем интересном ровно за 7 минут. Это дневник «Студенческой весны-2019», у микрофона Роман Полинсков. Сегодня день второй! Первыми на сцену вышел инженерный институт. В их программе мы видели то, что ребята переместили зрителя на планету под названием «Орбиус» и познакомили зал с обитателями планеты. Да, инженеры они такие, с каждым годом все лучше и лучше. Смысл их цанки заключается в том, что участники поделились на два лагеря. Один уступал за добро, другой за зло. Не только на убийство, свет и тьма. в единстве на, на века! Помимо этого, ну, как всегда, по классике, угадай, что было? Правильно, много классных и сочных танцевальных и вокальных номеров. А теперь настала очередь юридического факультета. Постановка «Красавица и чудовище». Нет, это не то, что творится у них на юрфаке. Это не пересдача экзамена по криминологии. Они на самом деле показали сказку, и тем самым весь зал окунулся в атмосферу детства. Постановка у ребят была выполнена по всем канонам Диснея. Здесь была и Бэль, у которая любимая книжка «Большая школьная энциклопедия». Я бы рассказала ему, как хорошо мне здесь. Как хорошо меня приняли. И сколько здесь книг который показал он. Я знаю, в его глазах я вижу душу. Он не такой уж и сердитый, каким хочет казаться. Если бы он смог раскрыть мне свое сердце. Кроме нее и остальные всеми любимые персонажи детства. Шкаф, часы, посуда и гвоздь инвентарной команды. Максимально артистичный подсвечник. Маэстро, музыку! Мадемуазель Для нас великая радость и честь Приветствовать вас в этом зале Располагайтесь, отдыхайте Столовая замка с гордостью представляет Ваш ужин Вы Наш гость, вы наш гость, Позабудьте, грусть и злость, В нашей очень вкусной рыбе не наткнетесь вы на кость, Субдюзюр, нежный шпик, не обед, а просто шик. Вот ответы эти корки, Плюса от неё восторги. Бонус, все же знают, с какой скоростью читает Эминем. <плодисменты> так вот, на российской эстраде теперь есть свой Эминем. Ну и гвоздь программы. Сколько раз я пересматривал мультики, фильмы и постановки Красавицы и Чудовища? Но это все не канон. Пацаны нам лгали. Почему никто не говорил, что в сказке была кавказская свадьба? Дисней, алло! Почему мультики не по канону? свадьба с красавицей Ну и по традиции, помимо канвы, были и песни, и танцы, и игра со светом. Короче, зря ты прямой эфир не посмотрел. Вечный словно свет, сказочный сюжет, чудовище. на этом все. Понравился выпуск? Подпишись и следи вместе с нами за студенческой весной КФУ 2019. Еще увидимся!